Мой сегодня такой хит-парад будет э, весь про Турцию и, в общем-то, с учетом того, что э, работаем мы в туризме и вся жизнь, скажем так, начинается на слово тур, да, туризм, туры, э, Турция, вот, и потому... Сегодня вот так вот такая небольшая тавтология, все на тур. Сразу хочу сказать, что в Турции погода сейчас, это бархатный сезон, вода 26 градусов. Вот что можно себя порадовать, поплавать в теплой водичке, позагорать на улице порядка 28-32 градуса. Вот. Ну и для тех, кто любит не только пляжный отдых, а интересную экскурсионную программу, чем Турция довольно-таки... Богато. В этом году в Турции проходит Экспо-2016. И я все узнала, работает еще до 30 октября, потому есть целый месяц поехать на отдых в Турцию и, конечно же, посетить э, как вариант Экспо-2016 или другие интересные места. Теперь э, все-таки к ценам и предложениям по Турции. Первое мое предложение будет по самому южному региону, это Алания, отель э, Люмас Делюкс. Это новый отель 5 звезд, работает на питание ультра, все включено. Выезд, вылет из Киева 30 сентября, можно еще успеть в сентябре, на 7 ночей на одного человека 380 долларов, 380 долларов человека. Второе мое предложение это Кемер. Красивая горная местность, один из самых красивейших поселков это Токирово. И отель называется Ифория Токирова. Многие его знают как Каренция Токирова. Вылет 4 октября на 7 ночей на одного человека 426 долларов. И, конечно же, Белек, это песчаные пляжи, это можно посмотреть э, в черепах карета-карета, вылет 1 октября по стоимости 543 доллара в отель Magic Life Club waterwall э, Вот такие вот у меня сегодня предложения, еще раз всех днем туризма, путешествовать путешествуйте, отдыхайте с огромным удовольствием. Елена Заганок, агентство горящих путевок, Турбанжурки в Киеве, Белой Церкви.